Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем расклад на октябрь месяц. И вначале я хочу поблагодарить Елену Игоревну, Анну Александровну, Эдуарду Юрьевича, Татьяну Игоревну, Любовь Анатольевну, Елену Евгеньевну за ваши подарки, за ваши донаты и Елену Евгеньевну за посылку. От всей души вас благодарю. Ну и, конечно, всех, кто поздравлял меня в сентябре, много писали приятных, добрых пожеланий. Всех вас, дорогие друзья, благодарю А теперь давайте перейдем к раскладу И посмотрим, что ждет вас, дорогие стрельцы В октябре месяце Какие задачи перед вами стоят Какие события у вас, у вас могут быть Какие возможности Первая карта, это карта задач Энергии Семерка чаш Карта говорит о том, что в вашей жизни Будет какой-то важный выбор да, В этом месяце и вам нужно его сделать именно сердцем. Здесь, видите, у нас много выборов вот и богатства, и любовь, и слава, и все, да. И вот наша душа только одна, она вот по центру идет, да, она хочет чего-то своего, и нам надо найти вот то, что она скрыта от нас, мы ее, может быть, не видим, надо уделить время себе, да, Понять, чего я хочу, чтобы сделать правильный выбор. Конечно, эта карта еще называется искушение и искушение именно в плане, когда мы хотим уйти от реальности, да, для кого-то это вино, там, наркотики, игры компьютерные, да, для кого-то это там просмотр сериалов, фильмов, мультиков, для кого-то это компьютерные игры. Поэтому вот если вы прибегаете к к таким вещам, чтобы уйти от реальности, от каких-то проблем, от решения каких-то задач, то это будет минус по этой карте, да, это не приведет к решению. Поэтому здесь вот такое предупреждение. И вообще совет по этой карте, как бы не предавай свою душу, не поддавайся искушению, не, при, не принимай решения на эмоции, потому что эмоции или там в алкогольном опьянении не принимай решения, потому что это будут неправильные решения осознай от чего уводят тебя соблазны, да, вот там приходят друзья куда-то зовут с деньгами, чтобы расстаться, да, куда-то тебя ведут. Подумайте, да, что вам надо на самом деле. И всегда весь месяц оценивайте все предложения, с позиции именно, а куда меня это ведет, а ведет ли меня это это предложение к решению моих задач. И тогда будете четко понимать, а что же выбрать. По этой карте, кстати, очень хорошо медитировать, мечтать, да, думать о будущем, о планах каких-то, строить какие-то планы. Да. Но пока они не реальны, пока это все у нас в голове. И только если мы вот к себе прислушаемся, мы сможем найти то, что реально нам нужно. Давайте теперь посмотрим события. Первая карта Дьявол. Карта соблазнов, снова, да, карта соблазнов. Ну, если это в двойном значении, то здесь нужно быть очень а, прям внимательными, тем более старший аркан. А, карта говорит о том, что здесь могут, а, какие соблазны быть? А, любовь, секс, опять же, наркотики, алкоголь, а, зависимость от работы, от денег, от каких-то людей, а, от компьютерных игр. Вот у вас повторяется, видите, да, усиленно как-то эта тема звучит, а, Подумайте, от чего вы зависите, да, и как, видите, на ну, людей на деле, как будто бы цепи, да, но их же можно снять, просто они стоят и даже не знают, что, ну, не думают даже об этом, что можно снять. Но если вы подумаете, проанализируете ситуацию вашей жизни, да, от чего вы хотите, и что вас от этого отвлекает, да, вот такие соблазны, куда вас уводят или с какой дороги уводят, то тогда вы четко поймете, что нужно убрать из своей жизни, чтобы добиться целей. Карта говорит, осознай свою задачу. То есть осознать свою зависимость от чего-то, да, беги, если ты уже сделал неправильный какой-то выбор. И вообще говорить, зачем тебе это нужно, если ты сейчас что-то обдумываешь. Тебе карта э, дьявола говорит, зачем тебе это нужно. И еще это надо быть осторожным, что-то скрытого от вас, что-то не не хватает, да, какой-то информации, чтобы принять правильное решение. И вообще, если человек в чем-то не уверен, то он попадает именно к дьяволу в, дьявол, в какую-то зависимость. Давайте теперь посмотрим вторую карту. Карта семерка жезлов. Карта активных действий, защиты своего какого-то положения, состояния, своей семьи, своего, может быть, бизнеса, да? отстаивания себя. Если в этом месяце будут нападки, да, если вас будут соблазнять, искушать, то вы должны вот так себя вести, вы должны твердо, четко, уверенно, отбиваться от всех вот этих соблазнов и тогда вы придете обязательно к успеху карта говорит что ты уже достиг какого-то да, положения, да и какого-то результата теперь нужно его защитить отстоять создали семью надо ее отстаивать создали бизнес надо его отстаивать сделали себе имя нужно его защищать да тоже как-то поддерживать потому что по этой карте могут быть конечно зависть и интриги напряжение но иногда даже просто ваш один решительный настрой, он может уже отбить все желание у врагов, да, как-то вам насолить, что-то вам сделать, потому что если видят, что вы решительно настроены, многие просто сразу уже уходят из этой ситуации. У кого-то это, конечно, может быть не внешняя такая борьба, а борьба со своими внутренними какими-то страхами, опасениями. И с ними тоже надо вот так же смело бороться. И карта говорит, возможно, ты долго что-то терпел, но теперь в октябре пришло время дать отпор, пришло время встать, как говорится, на ноги, да, и это нужно делать уверенно. Совет, действуй смело и решительно, отстаивай, защищай свои какие-то интересы, защищай свои достижения, свой статус, свое положение, отстаивай свою точку зрения, свою семью, свои границы и свои отношения. Именно вот такая, как сказать, смелость, уверенность в себе, да, вот такая решительность, она приведет к успеху в этом месяце. Для кого-то это, кстати, может быть как защита диплома, сдача экзаменов, собеседование, аттестация, потому что там надо отстоять себя, защитить, что да, я занимаю это место, да, я знаю все, да, я все умею, у меня есть опыт. Поэтому может и так быть. Давайте теперь посмотрим третью карту. Тройка жезлов. Позитивная карта, но она говорит о том, что будет какой-то, в этом месяце какая-то дана передышка, да, возможно, после вот этой борьбы за себя, за что-то свое, да, когда надо будет, ну, скорее всего, это будет удачная такая защита себя. Потому что здесь эта карта говорит, что теперь. Вот ты достиг какой-то точки, теперь тебе дается передышка, чтобы ты э, скорректировал свои планы, да, чтобы ты посмотрел э, по-новому на свои цели, какие-то задачи, которые ранее ставил. Теперь, теперь тебе открываются новые возможности. Да. Мы когда на гору идем, мы не видим, что за ней. да Но когда мы стоим на вершине, перед нами открывается другая картина, и мы теперь можем строить э, совершенно другие планы какие-то. Более, может быть, глобальные, более, может быть, какие-то... Э, Другие, в общем, планы, да, задумалась. Так, что по этой карте может быть как событие? Деловая какая-то поездка, торговля, сотрудничество, завивание новых каких-то территорий, рынков сбыта, начало выгодных каких-то проектов, успешные переговоры. Но здесь важно, видите, выбрать что-то, да, может быть, несколько вариантов развития событий будет. Здесь важно, что вы выберете, да, по-старому вы будете двигаться или по-новому. Старые дела будете развивать или что-то новое начинать. Или, может быть, в старые новые какие-то методы да, будете привносить. Совет по этой карте. Смело смотри в будущее. Последовательно добивайся своей цели. То, что, то что какие перспективы тебе сейчас приходят да, на ум. Все это можно воплотить в реальность. так Давайте посмотрим теперь по работе подсказку. Карта смерть, какие-то идут перемены, быстрые, неожиданные, что-то меняется, может прийти новый начальник, могут прийти новые сотрудники, может измениться направление работы, место, где, куда надо ездить на работу, да, офис могут перенести, может вообще концепция измениться, да, вот того, что вы делали, может, могут измениться обязанности, должность, все что угодно. На работе ожидайте неожиданных перемен. Возможно, если даже вот таких внешних перемен вы не заметите вдруг, для кого-то это могут быть внутренние перемены серьезные себя, да, как специалиста, как человека, внутренние какие-то трансформации, и как будто бы вы переходите в новое качество, ваша жизнь может быть перейти в какое-то новое качество. В любом случае эта карта говорит, что наступает конец старого периода, старой жизни, идут, грядут перемены, переезды, расставание со старым, с чем-то, да. И карта советует, отпусти это старое, не цепляйся за него, потому что чем больше ты цепляешься, тем сложнее будет переход. Отпускаешь легко, легко эти все перемены происходят. Так, у кого-то это, конечно, может быть прямо вот такое кардинальное, что-то уход с работы или закрытие какого-то дела, бизнеса, изменение кардинальное направление или реорганизация да, бизнеса или каких-то процессов, ну, вот что-то такое серьезное. Давайте посмотрим по отношениям. Восьмерка мечей. Видимо, вам вообще в этой кутерьме, как говорится, перемен будет не до отношений. Карта говорит, что вы будете чувствовать себя связанным по рукам, ногам. Да? Допустим, много работы, вы не можете находиться дома, уделять внимание жене, детям или мужу, да, это когда мы не можем распоряжаться своим временем, ресурсами, финансами какими-то своими, да, энергией своей, любовью, может быть, своей, да, так, как мы хотим. Какие-то обстоятельства нас сдерживают, нам не дают этого. да. У кого-то это может быть болезнь, я заболела, не могу активно что-то делать. да. У кого-то это финансовые долги, кредиты, что я не могу поехать отдыхать, не могу что-то себе купить, не могу купить что-то с детям, сделать ремонт и так далее. У кого-то это может быть как сказать, зависимость от семьи, от традиций, да, что я хочу, допустим, одного, а семья меня направляет там в другую сторону, не дает мне развиваться в ту сторону, в которую я хочу, да, и по этой карте, как бы, вот э, такие э, ситуации могут быть. Что здесь надо отметить важное? Человек здесь в позиции жертвы, его якобы связали и э, и вот прямо оставили одного, да, это позиция жертвы, это позиция, когда человек отказывается решать сам свои проблемы. Он ищет виноватых, он ищет, э, думает, что он ничего не может сделать, да, что он ничего не может изменить. Однако любая ситуация, которая нас сдерживает исковывает, и, сковывает, и э, как Сатурн, да, по астрологии, когда нас э, ограничивают сильно в чем то это значит, нас заставляют измениться, да, вот как раз трансформироваться, чтобы мы проявили, может быть, больше силы, больше воли, больше смелости какой-то да, в каких-то вопросах. Начали лучше, может быть, планировать, лучше организовывать свой день, да, как мы встаём и ложимся, или вообще планировать. Да? Если мы не успеваем, допустим, из-за работы нет отношений никаких дома, значит, на работе нужно так все планировать, чтобы оставалось время, или взять два дня отпуска там на работе, чтобы уделить э, время семье. Да? Здесь нужно искать выход. Надо выйти из позиции жертвы и взять на себя ответственность за свою жизнь. Долги, я закрою долги, предпринимать все усилия, чтобы закрыть. Э, нету времени, я чтче планирую. Не могу себе чего-то позволить, да, еще новые возможности. Э, карта говорит, советует, сними повязку, да, посмотри правде в глаза. Думай шире, не бойся принимать решения, защищай себя, ищи выход, Вот защищай уже до да, второй раз. Не стой сложа ручки, не опуская ручки, а борись за то, чтобы выжить, за то, чтобы выйти из какой-то ситуации. Ты можешь изменить эту ситуацию, если только возьмешь ответственность за свою жизнь на себя. Итак, дорогие друзья, еще у нас одна колода осталась. Это колода трансерфинг реальности, колода, которая учит нас, как мы можем изменить реальность, меняя свои мысли, свое мировоззрение. И вам выпадает семерка внешнего намерения по течению вариантов. Вот есть там карта, да, где не надо на, как сказать, по течению плыть. А вот здесь вам как раз в некоторых вопросах да, можно так поступать. Карта говорит о том, что войдите в состояние равновесия с окружающим миром. Доверьтесь течению вариантов. Не участвуйте, а наблюдайте. Все делайте наиболее легким способом. Если что-то идет не так, отпустите хватку и примите непредвиденное в свой сценарий. Что-то предлагают, советуют, не спешите отказываться. Кто-то делает что-то не так, ну и пусть. Разум старается все рассчитать. Но план уже существует в пространстве вариантов. Мы ну, нас приучили просто да, преодолевать все время препятствия, нас научили бороться. Да, и, кстати, вот здесь у вас эти карты есть, что да, в каких-то ситуациях мы должны себя отстаивать, да, мы должны бороться. Но вот прислушайтесь и к этой карте, да, потому что когда мы настроены на борьбу, внутри мы воин такой, да, то снаружи мир же у нас отражает. Выстраивается куча таких воинов против нас. Поэтому иногда, да, в каких-то ситуациях здесь, скорее в семье, вот именно вот, может быть, здесь, да, в семье, надо, конечно, повязку снять и, и, и довериться миру. Надо искать вот эти варианты выхода из ситуации. И само течение вариантов, если вы доверяете миру, да, если вы ждете решения, вы знаете, что это возможно, оно будет предлагать вам какие-то варианты. Карта говорит о том, что вот человек-то привык тратить энергию, да, на борьбу на преодоление препятствий. А природа устроена так, что она не тратит энергию впустую вообще. Если не сопротивляться течению вариантов, решение придет само собой, причем самое оптимальное. Но это, конечно, не для тех ситуаций, которые там, допустим, сделают операцию, я сижу и жду, что она как-то да? Это не для тех ситуаций, когда у меня большой кредит надо завтра платить, а я сижу и жду, кто мне принесет. Конечно, это не для этого. Это в ситуациях, когда мы должны, допустим, трансформироваться по отношению к чему-то или кому-то, когда мы должны измениться сами, да, когда мы должны, может быть, принять какое-то решение для себя, вот, что я хочу, допустим, и довериться, и нас приведет именно туда, куда мы хотим, куда мы мечтали, куда мы хотели. В этих вопросах можно вот так как бы поступать. Итак, дорогие стрельцы, у вас очень интересный месяц, у вас могут быть какие-то духовные открытие какие-то необычные медитации, даже посвящение у кого-то, может быть, да. У вас э, будет какой-то выбор, важный в этом месяце, да, и надо выбрать именно, сделать именно правильный выбор. От этого выбора вас будут уводить соблазными разными, да, люди, ситуации или э, события, но вы должны твердо стоять на своем, если вы что-то решили. После этого, да, когда у вас, когда вы победите, да, вот эти искушения, вам дадут передышку для того, чтобы вы скорректировали свои планы и э, поставили себе более высокую какую-то планку да, в жизни. На работе вас ждут кардинальные какие-то большие перемены, чтобы трансформировать вас и изнутри, и чтобы вокруг вас что-то поменять, да, что-то новое должно прийти. А для этого старое будет уничтожаться. И э, дома. У вас будет ощущение, что вы связаны, да, что вы не можете решить какие-то задачи. На самом деле, если вы возьмете ответственность на себя, вы обязательно все решите. И одна из подсказок для этих решений вот как раз карта трансерфинга, что нужно иногда плыть по течению вариантов, иногда доверять миру, что он приведет вас именно туда, куда нужно. Ну, в каких вопросах я уже сказала. Итак, дорогие стрельцы, я желаю вам удачи! Я желаю вам богатства, процветания, здоровья, любви. Пусть все ваши желания сбываются. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями. И до новых встреч. До свидания, дорогие друзья.